всем привет э, мы сегодня э, ну, в сегодняшнем нашем видео выпуске решили посвятить его э, и рассказать вам о патче который вышел Сегодня на No Man's Cry, но сначала мы покажем вам вот этот сайт, как вы видите, по No Man's Cry, это официальный сайт nomansky.com Тут вот вы видите такое видео, и тут написано, на какие он платформы уже доступен. На PS4, PS5, в Steam, Xbox One, и также Xbox XS и также Xbox Game Pass, а 7 октября он также доступен на Nintendo Switch. Вы знаете, что вышло не так давно обновление Waypoint, а сегодня вышло обновление Waypoint, точнее это был патч то есть исправление Waypoint 4.04. И вот... Тут, правда, он на английском сайт. но вот что тут есть. Тут бесконечные исследования, получается. Когда ты дошел до центра галактики, ты можешь отправиться в другую. Это есть история, мультиплеер, виртуальная реальность и э, даже вот такое как Beyond, что с обновление 2.0 было добавлено, больше, Эээ... ну вот я точно не скажу, что тут имеется в виду, но больше может каких-то функций и для разнообразия геймплея возможно, я просто что-то знаю по английски но это не значит, что я все могу понять, что точно значит, потому что надо знать, что слово означает? Ну, можно вот исследовать э, бесконечную вселенную, как тут имеется в виду, дальше строить, заниматься постройкой базы везде, на любой планете. И со временем они расширили границы, каких как может достигать база, но ну, максимальные. В мультиплеере ты вот можешь отправиться на Аномалию, которую они переработали, теперь вот она так выглядит. Но кто играет в игру, видел, как она везде, где ты можешь там побывать на аномалии, как она выглядит. Там можно исследовать, строить и выживать вместе. Там будут задания, которые можно с другими игроками играть. И ты там их увидишь. А сообщество также есть... Они предлагают присоединиться к межгалактическому соседству. Что это такое? И вот, предлагают проверить галактический атлас. Мы на него переходим, и мы видим вот такую галактику. И здесь определенные места, например, вот. И тут можно их просмотреть. И вот такое место с координатами. То есть тут э, много чего есть, но вы понимаете. Это галактика Евклида. да. Вот. И есть прочие другие места, и даже вот центр галактики, например. А, это портал. То есть и у них есть свои названия. Ну, то есть вот такое вот дело. Сейчас мы возвращаемся на официальный сайт. Сейчас он загрузится, и если я что-то еще не сказал, то я скажу. Вот, ну, и, конечно же. предлагает постоянно растущий опыт. Вот некоторые из обновлений уже. Тут указаны Sentinel Update, это обновление 3.8, Outlaws Update 3.85, Endurance Update 3.94, Waypoint, это обновление 4.0, последнее на данный момент, ну например, если мы перейдем раздел купить это понятно купить игру на определенные доступные платформы как вы знаете уже она есть на xbox one xbox one series xs и xbox game pass ps4 ps5 в steam и gog.com и nintendo switch лично я играю сейчас через steam как вы поняли потому что у меня возникла проблема что я в приложение не могу зайти, но просто без всяких ошибок по какой-то причине перестала работать у меня. И тогда мы перешли и играем в стиме. Вот, сейчас также покажу вот официальный сайт уже разработчика. Это официальный сайт игры, а вот это официальный сайт самого разработчика, hellogames.org. Вот. Тут показаны HelloGames. тут можно узнать, кто они больше о них, исследовать больше, идут тут указаны их игры, вот, больше о них, и тут будет информация о команде, их история, но она на английском, как вы понимаете, вот их игры, можно здесь посмотреть, это их игра, конечно же, No Man's Sky, как я понимаю, первая их игра, скорее всего, дальше у них есть The West Campfire, про оживший уголек и такая игра как joy danger по ней я могу сказать что я в принципе ничего не знаю но у них значит есть и такая игра то есть у них всего три игры вот это их официальный сайт а сейчас мы переходим непосредственно к э, информации касательно обновления в 4 .04 то есть патча исправления этому обновлению тут а, именно исправление перечислены на английском языке у них также вот есть twitch drops вот которые они вернули и если кто-то стримит например на мой можешь например на твиче вот подключиться э, в твиче и также подключить некоторые другие платформы например Steam Xbox Nintendo и PlayStation и вот какие тут дропсы есть которые можно получить если ты смотришь определенное время эти дропс на твиче и ты эти награды получишь я так понимаю в игре ну, если они вам нужны вот на четвертый день что на пятый ну и тут ответы на воп некоторые вопросы у них имеются все это конечно на английском но кто понимает хорошо английский тут без проблем это поймет дальше вот информация Сейчас мы вам покажем... Вот, мы заходили в игру, мы ее уже обновили. Вот, No Man's Sky Waypoint. В No Man's Sky Waypoint появилось множество новых возможностей. Подробности вы найдете на сайте nomansky.com, который я вам уже показывал недавно. Пользовательские режимы игры позволят игрокам настроить все аспекты игры под свой уникальный стиль. Каталог был обновлен и расширен, теперь он включает в себя запись об основных заданиях и историях. Важные этапы путешествия были дополнены и улучшены благодаря расширенным указаниям, предназначенным для новых игроков. Теперь автоматическое сохранение выполняется чаще, чтобы избежать потери прогресса. Размер инвентаря значительно увеличен, теперь его разделами удобнее пользоваться. Мы внесли в игру сотни маленьких и крупных улучшений, чтобы вам было удобнее играть. Студия студиях Games усердно трудилась над улучшением и расширением игры No Man's Sky.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 Мы внимательно прислушиваемся к вашим отзывам и выявили и решили ряд проблем. Эти исправления включены в патч 4.0.4, который скоро появится на всех платформах. Исправление ошибок. Игроки, обновившие свое сохранение до Waypoint, теперь получают дополнительные бесплатные технологические слоты. Это исправление также будет применяться к игрокам, которые уже обновили свое сохранение до Waypoint. Была добавлена новая настройка сложности, которая позволяет игрокам блокировать себя от любых дальнейших изменений на настроек сложностей. После включения это действие становится постоянным. Потонная пушка теперь может быть удалена из инвентаря корабля при условии, что установлено хотя бы одно другое оружие. Сила бонусов за специализацию звездолета была увеличена, так что корабли более высокого класса получают больше присущих им бонусов к своим характеристикам. Это сильно зависит как от кваса, так и от э, специализации корабля, так что, например, корабли кваса экспортера будут иметь значительно больший диапазон деформации. Помимо бонусов за урон, защиту и деформацию, звездолеты теперь также имеют неотъемлемую характеристику, основанную на маневренности, которая улучшает все улучшения маневренности, так же, как другие характеристики специализации влияют на их соответствующее улучшение увеличены бонусы за процедурное обновление реактивного ранца. увеличены статические бонусы за улучшение процедурной защиты от опасностей, увеличены статические бонусы за процедурное обновление импульсного движка, увеличены статические бонусы за процедурные апгрейды гипердвигателя исправлена ошибка, из-за которой сломанная технология могла навсегда блокировать некоторые слоты инвентаря. Значительно снижена вероятность получения входящего урона из-за пломки части технологии пока щиты скелета заряжены. Увеличена скорость выпадения нерестовых мешочков, извлеченных живым фрегатом из экспедиции флота. Настройка сложности стартовой слоты теперь добавляет дополнительные слоты для инвентаря, а также дополнительные слоты для компаньонов и эскадрилей. Добавлена кнопка подтверждения для опции «Удалить базу» при взаимодействии с базовым компьютером. Защита от опасности теперь отмечает Нахат, когда он критически поврежден, Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли загружать свои сохранения вручную в пермо Dev. Дальше... Исправлена ошибка, из-за которой нейтронная пушка почти не наносила урона. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки могли зависать в пространстве при перезагрузке своего сохранения. Исправлена ошибка, из-за которой не обеспечивалась правильная зарядка технологии Echocraft. Исправлена ошибка... Из-за которой игроки с очень большими запасами не могли видеть все свои предметы при переносе в другой инвентарь. Например, в контейнер для хранения. Исправлена ошибка, из-за которой в определенных многопользовательских сценариях в поселениях игроков могло появляться невероятно большое количество стражей. Дальше. Исправлена ошибка, из-за которой миссии не могли распознать, когда технология хаккрафт была правильно заряжена. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые предметы, например, снарядные боеприпасы, при первом создании создавались в неправильном количестве. Исправлена ошибка, из-за которой у грузовых судов мог отсутствовать гипердвигатель после покупки. Исправлен ряд коллизий между изменением вкладок инвентаря и изменением размеров стека. Исправлен ряд проблем, из-за которых разные всплывающие окна принимали один и тот же ввод с прокруткой. Исправлена ошибка, из-за которой не удавалось менять вкладки в инвентаре грузового судна при наведении курсора мыши на пустое место. Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли застрять на космической станции, если им удавалось состыковаться со сломанным импульсным двигателем. Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли спасти свой единственный действующий звездолет. Исправлена ошибка, из-за которой технологические вложения не появлялись в эхокрафт. При создании отчета о базе имя владельца теперь более четко отображается в пользовательском интерфейсе. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые недавно приобретенные предметы инвентаря могли визуально отсутствовать в основном инвентаре. Исправлен ряд проблем, из-за которых старые грузовые слоты были видны в пользовательском интерфейсе, например, при просмотре кораблей через визор-анализа. Исправлена ошибка, из-за которой при некоторых обстоятельствах большие запасы не отображались полностью. Например, при использовании контейнеров для хранения. Исправлена ошибка, из-за которой во время урока на разбитых кораблях и кораблях NPC могли обнаруживаться дубликаты гипердвигателей. Исправлена ошибка, из-за которой в пользовательском интерфейсе животноводческого подразделения отображалось слишком мало слотов инвентаря. Исправлена ошибка, из-за которой критически повреждённая защита от опасности, казалось, перезаряжалась и функционировала, находясь в звездолете. Исправлена ошибка, из-за которой Starship Salvage мог возвращать неверную цену за корабль. Исправлен ряд визуальных проблем с разблокировкой слотов инвентаря. Исправлен ряд проблем, из-за которых миссии по руководству этапами путешествия заканчивались слишком рано. Исправлена ошибка, которая могла препятствовать правильной загрузке баз. Визуальное качество звезд было улучшено при использовании ТА и ФСР 2.0. Исправлена ошибка, из-за которой не включился FSR 2.0 при использовании HDR. Исправлен ряд проблем с рендерингом эффектов частиц. Оптимизирован рендеринг ряда эффектов частиц. Оптимизированный рендеринг звезд и неба. Исправлен ряд визуальных проблем с двигателями грузовых судов. Улучшены эффекты торгового ракетного двигателя. Исправлена ошибка, из-за которой вулканы могли перестать существовать. Визуальные эффекты для конечной станции от вас на пути Артемиды были улучшены. Улучшен текст, отображаемый при просмотре кулинарных товаров в каталоге. Исправлена ошибка, из-за которой хищная рыба двигалась слишком медленно. Исправлен ряд проблем с прокруткой текста на информационном портале. Исправлен сбой PlayStation 5. Исправлен сбой Xbox Series X, связанный с файловой системой. Исправлена ошибка, связанная с инвентарем, который могла возникать при загрузке игры. Исправлен сбой, связанный с памятью на PlayStation 5. Исправлены ряд сетевых проблем. Исправлена проблема с памятью, связанная с отображением значка эскадрильи. Исправлен сбой, связанный с рендерингом с несколькими инструментами. Исправлена ошибка, связанная со страницей рецептов на информационном портале. Исправлен сбой, связанный с памятью на всех платформах.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 ошибки и тут конкретно где-то мультиплеере например твои имя пользователя некоторые графы важны и их обязательно нужно заполнить но вы понимаете я думаю итак сейчас я вам покажу еще касательно этого одно видео Ээ, вот, с этого канала Вот, No Man's Sky Обновление Waypoint Patch 4.0.4 Странники, привет! Вышел Патч 4.0.4 Который уже несколько дней был доступен В экспериментальном режиме И исправлял множество ошибок и багов А также добавлял некоторые опции Часто упоминаемые в том числе и на моем канале Давайте пройдемся по самым горячим Из них Во-первых, игроки, обновившие свои сохранения До обновления Waypoint Получат дополнительные ячейки технологий в том числе это касается и тех игроков, которые уже играют на обновленном сохранении. Во-вторых, добавлена новая настройка сложности, которая не позволяет изменять какие-либо настройки в процессе игры, тем самым помогая игрокам преодолеть соблазн что-либо себе подкрутить в наиболее сложные моменты. В-третьих, была исправлена ошибка, при которой игроки, покупая новый грузовой корабль, получали он и без гипердвигателя. Теперь он в штате. Также исправили баг, связанный с пропавшими расщепителем и пушкой на вездеходах. Теперь они на месте и все работает как надо. Ну и мое любимое изменение, наконец-то, нам дали возможность удалять фотонную пушку и освобождать не только лишний слот в корабле, но и упрощать смену оружия во время боя без необходимости прощелкивать ненужное орудие. Все остальные изменения вы можете прочитать на официальном сайте игры или уже переведенные в нашей группе ВКонтакте в разделе новостей. Там есть очень интересные моменты, включающие в себя специализацию кораблей, их апгрейды, показатели защиты, урона и так далее. Ссылки в описании к этому видео. Всем пока. Ну, вы его слышали, и вы можете на него подписаться, если вы захотите. У меня на канале он сохранен в интересных каналах. Если вы хотите через мой канал, или вы можете найти его по-другому. Вот. То есть он даже кое-что сказал, что я не сказал, и вот поэтому я вам показал это видео. А на этом мы заканчиваем, и надеюсь, вам это видео будет полезно. И желаю удачной игры тем. Ну, я не советую играть в пиратку, разве что как пробную версию чтобы потом ее купить и играть на лицензии. Но дело ваше. Я не могу тоже и запрещать, но и не могу рекомендовать. Ну, вы сможете ее купить при наличии нужных денежных средств. Но это понятно. И если у вас нет никаких ограничений в вашем регионе касательно этой игры. Я лично не видел их здесь и поэтому как-то вот так э, опять же отлично провести выходные и э, скоро мы конечно же снова вернемся с новым видео выпуском будь то э, стрим или видео касательно определенной игры а на этом мы все.